Привет ребята, добро пожаловать на канал, это уже 54 й день эксперимента, где на протяжении 100 дней я инвестирую в криптовалюту по 25 долларов. Сегодня в режиме реального времени я проведу торговлю по нонфарму. Это главная новость месяца и обычно бывают такие сильные движения на рынке Форекс и бинарных опционов. Поэтому сегодня с вами проведем такую торговую сессию. Каждый месяц я торгую по нонфарму и показываю свои результаты. Вот, ребят, осталось буквально 30 секунд. Давайте быстро смотреть по безработице. У нас идет 5,1, это уменьшение укрепления доллара, значит евро-доллар у нас вверх. Дальше вторая новость у нас здесь также увеличение изменения. Блин, ребята, сегодня поздно зашел и, короче, по ходу я облажаюсь, да? Так, давайте посмотрим на время. Сейчас я вам все объясню, как же хожу, потому что, видите, тоже поздновато зашел. 30 на 40 секунде или на 45 уже буду заходить. Блин, конечно, нервно. Уже сколько нонфармов у меня было в плюс, а сегодня вот такая какая-то у меня растерянность. И это может быть не совсем хорошо, но давайте с вами заходить. 5 рублей вниз и 5 рублей вниз. Тут я уже заходил, как вы видите, вот мои прошлые нонфармы. Все были пока положительные, но сегодня все может быть не так. Потому что я немножко сегодня все-таки не собранный. По новостям давайте разбираться, куда у нас должна полететь котировка. Первое, что у нас по доллару, это уменьшение числа. Значит, доллар у нас становится сильнее. Значит, евро-доллар должен падать. Так, смотрим. Блин, короче, сильный выстрел вверх, да? Короче, я, походу, сегодня затупил. Затупил, короче, ребят, в том плане, что... Толком, видите, даже не проанализировал, а залетел. Короче, это требовалось ожидать, что должен быть нонфарм. Поэтому я, если на прошлый нонфарм я заходил там на 35 тысяч рублей, да, то на этот нонфарм я зашел всего лишь на 10, потому что чувствовал, что что-то будет не так. Короче, теперь давайте разбираться, почему же я получил минус сегодня. Обычно я захожу против последнего движения. Сейчас я понимаю, много хейтеров налетит, типа, вот и как он торгует, но, ребят, я уже так сколько торговал, заходите в плейлист, посмотрите, все отрабатывало. Вот у нас цена в последнее время подходила, грубо говоря, вверх. И здесь у нас был такой небольшой проливчик, и опять же она выскакивала вверх. Поэтому тут логически именно по той системе, по которой я захожу, надо было заходить вниз. Опять же, сейчас посмотрим с вами по новостям, потому что я быстро не смог так и толком проанализировать. Теперь, ребята, включаю логику, потому что понимаю, что немного сам запутался. Если у нас доллар становится более сильным, значит евро-доллар у нас должно идти на понижение. Все довольно-таки логично. Переходим в новости. Смотрим. Новость по евро-доллару по уровню безработицы. Да, у нас на самом деле это положительная новость для доллара, значит, евро-доллар должен был падать. Следующая важная новость – это изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Здесь получилась одна положительная, одна негативная новость, и видно, так у нас цена как-то странно отреагировала. Но, во всяком случае, даже по той системе, по которой я здесь захожу, я должен был, ребята, скорее всего, заходить здесь на понижение, потому что, как я вам уже сказал, захожу против последнего движения цены, я понимаю, это максимально такая вот глупая ситуация, когда я вам рассказываю про стакан, про плотности, про объемы, а тут я захожу против последнего движения цены. Но, во всяком случае, оно работало. Возможно, нужно было вот обратить именно на это вот движение, да, то, что у нас цену начали сливать перед последними, обратить тут внимание уже наверх. Но ну, видите, короче, начал немного спешить, это чисто моя ошибка, поэтому тут минус, я думаю, вполне себе заслуженный. Да и во всяком случае, ребят, сколько уже было положительных нон-фармов, я уже сегодня даже как-то душой внутри чувствовал, что сегодня мне просто не повезет. Я вообще думал на 5 тысяч сначала зайти, но потом думал, ладно, заежду уже на десятку, но мало ли что-то пойдет не так. Сегодня я свой портфель на 25 долларов добавлю монетку Балансера, Она у нас довольно-таки сильно просела, поэтому берем и покупаем прямо по рынку. Она в портфеле у нас находится почти на последнем месте с монетой сланием, я понимаю монету сланием, я уже даже не особо хочу усреднять, но вот балансер я бы наверное все-таки усреднил, потому что если мы с вами глянем на график, там даже толком какого-то роста не было и цена просто находится вот в таком вот длительном неком боковике, поэтому считаем ее будем покупать на дне, ни в коем случае не финансовый совет, минимум она была вот по 16 долларов недавно, возможно может упасть еще ниже, поэтому ребята всегда думайте своей головой. В целом она здесь видны какие-то вот такие вот длительные накопления, я понимаю то, что в обращении всего лишь 7% процентов монет это ребята очень мало поэтому вы смотрите не рискуйте особо. Я лично добавлю на свой сторах Посмотрим, что из этого всего получится. Точнее, мы уже купили. Всего ребята, я получается уже заинвестировал 1350 долларов. Цвет у нас должен сзади, я так понимаю, смениться на зеленый, да. Ну, как бы уже все, зеленый у нас портфель. И получается, мы в плюсе пока на 80 долларов. Кто-то уже скинули в доллары, монета USDT у нас начала хорошенько так откатывать. И многие ребята у меня спрашивали, когда фиксировать. Вот смотрите, у нас был импульс. Мы часть зафиксировали. Потому что если мы хотим инвестировать долгосрок, возможно можно, многие монеты уже просто умрут и они там вообще упадут на дно. А мы так будем на каждом импульсе фиксировать, посмотрим, что, конечно, получится. Обидно, конечно, ребята, сегодня получилось по нон фарму, но, во всяком случае, минус рано или поздно должен был быть. Сегодня я такой был на спешке, немного неподготовленный, поэтому и получил заслуженный минус. Ничего страшного, на бинансе мы заработали 2000 за последние 30 дней, поэтому эти 10 тысяч рублей, которые мы потеряли, ничего страшного, на следующем нон фарме уже более грамотно отработаем, с более хорошим подходом. Также, ребята, получилось, что я моралью этого видеоролика, потому что если вы придете со спешкой, не со свежей головой торговать, то поверьте, у вас будут такие же результаты. Давайте вам также покажу одну сделочку вчера на Бинансе, который открывал Такая неспота вижу крупную плотность по монете TRX и здесь захожу от уровня поддержки. Ситуация была довольно-таки хорошая, я думал еще добрать в этой ситуации, если бы цена опустилась, но потом я уже, короче, пошел спать, просто выставил стоп-лосс без убыток и думал утречком проснусь и уже увижу плюс 100 долларов на балансе. Но тут смотрите, как было очень весело, цена просто меня выбила по Стопу, и потом просто улетает в космос Короче, максимально такая обидная ситуация Я проснулся, смотрю на график TRX Думаю, ну все, сейчас как бы пойду Сниму свою прибыль И, грубо говоря, с этой прибыли уже поторгую на Опять же, том же нонфарме Но, как вы видите, выбило по стопу Вот именно в этом месте и цена дальше себе улетела на понижение Такие ситуации тоже, ребят, бывают Буду сегодня уже, наверное, торговать на бинансе, а все-таки с нонфармом, видите, как бы немножко всем пролетел. Ничего страшного, двигаемся дальше. Всем, ребята, большое спасибо за просмотр, всем удачи, всем профита, всем пока.